Привет всем любителям физики, математики, других наук. С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний разговор пойдет о Пифагоре Самузском. Теоремы Пифагора знают все, потому что ее изучают в школе на уроках геометрии. Но с Пифагором и его учениками связано также много разных других интересных достижений, открытий. И о них мы тоже сегодня поговорим. Пифагор родился на острове Самос недалеко от берегов Малой Азии примерно в 570 году до нашей эры. Предание говорит, что он в молодости много путешествовал, побывал в Египте, ну это от Самоса совсем недалеко, в Вавилоне, это уже подальше, и даже в Индии. Ну это вряд ли, а впрочем в этой жизни всякое бывает. И всюду он общался с носителями тамошней мудрости. со жрецами, звездочетами, брахманами и йогами. Мне вот только интересно, на каком языке он с ними разговаривал. А потом, в зрелом возрасте, он обосновался в городе Кратони, который находится на юге Апеннинского полуострова. Сейчас это Италия, а тогда там жили греки. И эти места назывались... Великой Греции. И там, в Кротоне, он основал свою религиозную общину, которую мы сегодня называем «Школой Пифагора». Ну, как это бывает во всех религиозных общинах, ученики Пифагора соблюдали ряд предписаний, делали очищения, соблюдали запреты. Они верили в переселение душ, и это сама по себе интересная тема. Но у этой общины была одна уникальная черта, которая, похоже, не повторялась больше никогда в истории. И она заключалась в том, что пифагорейцы рьяно занимались математическими науками. Здесь надо сказать о самом слове «математика», поскольку оно греческого происхождения. Оно образовано от слова «матетес», которое означает «ученик». А Математические дисциплины, стало быть, та математа, это то, что можно изучать. Вот они это и изучали. И таких дисциплин у них было четыре. Перечислим их по порядку. Это арифметика, геометрия, гармония и астрономия. И я начну с арифметики. Само название этой науки происходит от слова арифмос что означает «счет» или «число». Однако пифагорейская арифметика не была искусством счета или коммерческих подсчетов, но представляла собой теоретическую дисциплину, которую впоследствии Платон охарактеризовал как знание четных и нечетных чисел безотносительно к их величине. Что это значит, мы поймем на примере. Рассмотрев простейшую теорему о таких числах, сумма двух четных чисел тоже является четным числом. Мы формулируем эту теорему без относительно к величине этих чисел. Она справедлива для любых четных чисел. Это во-первых. Ну и во-вторых, мы эту теорему можем доказать. Для этого мы вспомним определение четного числа. Это число, которое разделяется на две равных половины. И если у нас первое число разделяется на две равных половины, и второе прибавляемое к нему число тоже разделяется на две равных половины, то и сумма, как видно на этой схеме, тоже делится пополам. И теорема тем самым доказана. Но особенно мне нравится такая теорема о четных и нечестных числах, которую доказали пифагорейцы. Если мы возьмем нечетное число, возведем его в квадрат и вычтем из этого квадрата единицу, то то, что останется, будет делиться нацело на 8. И эту теорему мы доказываем так. Вот нечетное число, вот квадрат, построенный на этой стороне, и он тоже будет нечетным числом. Единицу, которую надо вычесть, мы забираем в середине. Но у нас остается такая рама без единицы. Эта рама, конечно, сразу же делится на 4. Это очевидно. А нам надо доказать, что эта рама делится на 8 равных частей. Ну, значит, нам надо доказать, что каждая вот эта часть из этих четырех делится пополам. Ну, это можно сделать двумя разными способами. Первый способ. Я говорю, стороны этого прямоугольника разница на единицу и если одна из этих сторон четная, причем я не знаю, какая большая или малая, то вторая сторона нечетная, а произведение четного числа на нечетное будет четным числом, и оно делится пополам. И другой способ, более визуальный. Каждое такое прямоугольное число, у которого стороны делятся на единицу, греки их специально называли отдельным термином гетерамекное число. Оно делится на два треугольных числа, вот проведением такой лесенки, и теорема доказана. И как пифагорейская арифметика не была искусством счета, так и пифагорейская геометрия была не искусством землемерия, но такой же теоретической дисциплиной, в которой точно так же, как в арифметике, доказывались теоремы. Теорема всегда доказывается на конкретном чертеже, быть может, несовершенном, не очень аккуратно построенном, но доказывающий ведет рассуждение обо всех фигурах, подлежащих под условия теоремы, и ведет это доказательство в общем виде. И я не буду сейчас доказывать теорему Пифагора, но рассмотрю другую, принадлежащую пифагорейцам теорему, которая формулируется так. Возьмем произвольный параллелограмм. Проведем в этом параллелограмме одну из диагоналей и отметим на этой диагонали произвольную точку. Через эту точку проведем два отрезка, рассекающие параллелограмм параллельно одной и параллельно другой его стороне. И рассмотрим два параллограмма, лежащие по разные стороны от проведенной диагонали. Утверждается, что площади этих параллограммов равны. И мы смотрим на чертеж. И, конечно, у одного параллограмма э, как бы основание больше, зато высота меньше. Но что площади равны просто так рассмотрением чертежа. Мы вряд ли установим. Но зато... Это равенство площадей устанавливается в прекрасном доказательстве. В самом деле, параллограмм рассечен диагональю пополам. А стало быть, он рассечен на два равных, ну и тем самым равных по площади треугольника. От этих треугольников мы опять-таки отнимаем равные треугольнички в нижней части и равные треугольнички в верхней части. И у нас остаются наши параллограммы. Но ведь если от равных величин отнять равные, то и остатки будут равны. Вот мы и доказали, что эти параллограммы равны по площади. Ничего не измеряя, но производя чистые рассуждения. И конечно пифагорейцев в такой геометрии привлекала именно вот эта чистота рассуждений, позволяющая доказывать факты. И в этой чистоте они находили что-то божественное и даже поклонялись ей. Тут, наверное, есть чему поклоняться. И легенда говорит, что Пифагор, открывший свою теорему, совершил большое жертвоприношение богам. Впрочем, другая легенда утверждает, что поскольку Пифагор был вегетарианец, он не быков принес жертву, а какие-то медовые лепешки. И теперь мы переходим к третьей пифагорейской математической науке. Она носит название гармонии, ну и как вы уже догадываетесь, связана она не с искусством пения или игры на музыкальных инструментах, но с теорией основных музыкальных интервалов. О том, как Пифагор открыл эту теорию, есть не очень достоверные легенды, зато вполне достоверен результат. Если мы возьмем, натянем одну струну, такой инструмент называется монохордом, однострунником, и предназначен он не для исполнительства на нем, но для исследования интервалов. И разделим расстояние между крайними порожками на 12 равных частей. То тогда, если вот это у меня основной тон, и я пережму струну ровно посередине, то половина струны будет звучать в октаву с основным тоном, две трети струны в квинту, и три четверти струны в кварту. Ну и можно еще тут флажолеты поизвлекать как раз в этих точках, ну, правда здесь более высокие звуки, сейчас я не буду вдаваться э, какие именно, но как бы, вот это соотношение длин 12 единиц 6, 9 и 8, оно лежит в основе всей этой теории, и точно так же, если я возьму 4 трубки закрытые с нижних концов, длины которых относятся как 6, 8, 9, 12, то из этих трубок, когда я беру 12 и 6 и дую в них, получается интервал октавы, теперь беру 12 и 9 и 6 и 8, так что Выступает трубка на длинная, на четверть своей длины над короткой. Получаю интервал кварты. А теперь я 8 и 9 меняю, и длинная трубка выступает на половину своей длины над короткой. И получается интервал квинты. И таким образом отношения этих четырех чисел 6, 8, 9, 12 дают основные гармонические интервалы. И теперь вы знаете, что изображено на черной доске, стоящей у ног Пифагора на знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа». Это и есть пифагорийская четверица или тетрактида которой пифагорейцы клялись как самой сильной клятвой. А попросту говоря, четверка натуральных чисел 1, 2, 3, 4, дающие интервалы октавы 2 к 1, квинты 3 к 2 и кварты 4 к 3. И теперь нам надо перейти к четвертой пифагорейской математической дисциплине астрономии, но здесь мы слишком мало знаем, что именно в ранней греческой астрономии было сделано пифагорейцами, а что астрономами других школ и направлений. И тем не менее, мы не можем не упомянуть пифагорейскую идею гармонии сфер, которая состояла в том, что все светило, обращаясь вокруг Земли, издают свои собственные очень громкие, Звуки, образующие некую небесную гармонию, а мы не слышим эти звуки, потому что привыкли к ним с самого нашего рождения. Ну и несмотря на всю такую фантастичность этой идеи, она вдохновляла очень многих последующих астрономов, и уж точно Айоганна Кеплера с его «Гармонией мира». А еще хочется упомянуть симфонию «Гармония мира» Пауля хиндимита и теперь я перехожу ко второй части своего рассказа, и она будет связана уже не с конкретными математическими науками, но с тем общим вкладом, который Пифагор и пифагорейцы внесли в нашу человеческую культуру. Я начну с того, что Пифагор был первым человеком, который назвал себя философом, то есть любителем мудрости. И отвечая на вопросы, что означает это слово, он рассказывал, такую историю. Как на Олимпийских играх, говорил он, есть разные люди, собирающиеся в Олимпию. Одни собрались сюда со всех сторон греческого мира, чтобы торговать и получать прибыль, другие приехали соревноваться ради славы, но есть и третьи, те, кто наблюдает за этими соревнованиями. Так и в жизни одни живут, ради извлечения прибыли, другие ради славы, но есть и третьи, которые заняты созерцанием истины. И вот эти третьи, говорил он, ведут особый и, быть может, лучший образ жизни, и это образ жизни теоретический, созерцательный. И чтобы понять эту его мысль, нужно Понять себе еще и то, что греческие Олимпийские игры очень сильно отличались от наших. В том плане, что они были неким священнодействием. Греки собирались в Олимпии, в округе храма Зевса Олимпийского. Для того, чтобы сам Зевс вышел во время состязания незримо, из своей храмовой рощи, из храмовой округи, и посмотрел на спортсменов, на атлетов, бегущих там, соревнующихся, метающих, борющихся, и отметил своей дланью тех, кто, кто ему наиболее понравился. Те обычно и выигрывают, раз их отметило божество, а другие уже более взрослые, серьезные, сидящие на трибунах стадиона, наблюдают за этим, и в тот момент, когда кто-то вырвался вперед, или метнул на невероятное расстояние, или прыгнул, они ощущают священный трепет. Ну, как болельщики любые, правда? И этот священный трепет связан с тем, что они увидели знак незримого божества. А теорией... Между прочим, в Древней Греции называлось священное посольство, которое отправлялось в том числе полисом и на Олимпийские игры. А то, что эти <смех> члены этого священного посольства наблюдали, у этого тоже было свое название, вы его все знаете. Это теорема. То есть вот сидели такие теоретики на трибунах, созерцали теоремы, и Пифагор перенес вот это представление о явлении божества на математику, потому что в математике нам тоже, как мы уже говорили, открывается нечто особенное и божественное. Мы только что смотрели на чертеж, на задачу, которую нам надо было решить, и не видели ничего в ней, не понимали, как одно другим связано. Но потом провели несколько дополнительных линий, и все стало очевидно. Нам нечто открылось. Открылась истина, Алитея, как говорили греки. И вот, так же, как тем, кто присидел на трибунах, открывалась истина божественная в, этом, в атлетических соревнованиях, также математику она открывается, когда он созерцает и доказывает свои теоремы. А какая в этом польза, спрашивали Пифагора и его сограждане? И он отвечал на этот вопрос так. А польза в том, что вы совершенствуете свое умозрение, привыкаете видеть истинное и искать лучшее. И иллюстрировал это свое утверждение такой математической картинкой. Вот возьмем прямоугольник. Он может быть вытянутым, сильнее или слабее. У него могут быть разные соотношения сторон, но квадрат среди всех прямоугольников только один. Стороны квадрата, все четыре равны между собой. Или возьмем угол. Острый угол может быть острее, в большей или меньшей степени. Тупой может быть тупее, в большей или меньшей степени. Но среди всех углов прямой угол только один. И прямой путь только один среди всех изогнутых. И таким образом вы и приучаетесь узнавать, вот эту единственную истину среди множества ложных мнений. А дальше Пифагор делал очень далеко идущие выводы касательно образования. Некоторым вещам, говорил он, конечно, можно обучать насильственно, но свободному человеку надлежит получать свободное образование по взаимному согласию учителя и ученика. Потому что если образование не будет свободным, то и толку от него будет немного. Ну и такое утверждение, может быть, кому-то кажется утопическим. Но я вот на своем собственном примере знаю, что я сначала проучился два года в НЭТе, а потом перевелся в университет. И как я был поражен тому, что в университете наши преподаватели считали недостойным отмечать в журналах посещение студентов, потому что студент сюда пришел учиться по собственному желанию. И ходит он на семинарские занятия и на лекции по собственному желанию. Ну, а если чего-то не освоит, ладно, на экзамене пострадает. Но изучать физику принудительным образом совершенно невозможно. Толку от этого все равно не будет. Ну и кстати... Все вы, наверное, знаете такие словосочетания, как свободное искусство и свободный художник. И, между прочим, это все то же самое пифагорейское воззрение, но уже перенесенные в средневековые университеты, а потом дошедшие до наших дней. В средневековом университете было четыре факультета, три старших, теологический, юридический и медицинский. И один младший факультет свободных искусств liberal arts и вот на этом факультете свободных искусств сначала изучался тривий э, грамматика логика риторика а вслед за ним шел пифагорейский квадривий нам уже известный э, арифметика геометрия э, гармоника и астрономия и считалось что без освоения этих дисциплин э, переход к более высоким наукам невозможен сначала разобраться с этими. И, между прочим, именно от этого факультета свободных искусств средневекового и ведут свое происхождение последующие факультеты разных наук, каким этот факультет стал уже в 19 веке, где появилась математика, физика, химия и другие дисциплины. Ну и сдается мне, что я уже рассказал достаточно много. На этом месте следует остановиться. Специального концевого вопроса я задавать не буду, но я думаю, что комментариев к этому ролику и так будет предостаточно. И спасибо вам большое за внимание.